всем привет я ирина богомолова дизайнер интерьера и в этом видео я покажу как мы украсили класс в школе родительский комитет попросили немного приукрасить так сказать класс но девочки у нас все очень творческие поэтому к делу подошли очень ответственно видно как класс украшали с душой и любовью предварительно мы встретились распределили кому какая зона достается на украшение тему кстати тоже практически сразу выбрали решили что будем делать в стиле снежной королевы и приступили к закупке материала и собственно декорированию мне досталось украсить дверь и тут я вспомнила что у нас осталась большая коробка из-под телевизора и решила использовать ее я замерила дверь класса замерила коробку набросала эскиз на компьютере и принялась за дело. Коробку я разрезала и покрасила. Сначала затонировала все белой краской. У нас осталось после ремонта обычной акриловой на водной основе. Потом прошлась губкой с голубой гуашью. Как-то так я себе все это представляла. В школе я крепила картон к стене на двухсторонний строительный скотч. Он не оставляет следов на стене и краску не стирает. У меня очень плотный и толстый картон, и если вы будете делать что-то подобное, лучше брать картон потоньше или ватман. Или лучше вообще все это распечатать и не тратить столько времени. Потом мы с девочками посмотрели, что не очень хорошо смотрятся коричневые торцы и решили закрыть их тонкой мишурой. Я оклеила ее на клеевой пистолет также очень хорошо вписались в фетровые снежинки. Временем в классе девочки наводили красоту. Сделали вот такую снежную королеву на стене. Украсили елочку. окна тоже очень красивый. Сверху повесили белые еловые ветки. Украсили их шишками и игрушками. Развесили гирлянды снежинки. На окнах нарисовали сюжеты из Снежной королевы и подоконники украсили героями сказки. класса поставили камин, купили обои и сделали имитацию кирпичной стены. Распечатали и натянули баннер с зимним сюжетом. Верхние шкафы украсили фольгой и дождиком. На потолке закрепили снежинки. Шкафы и доску украсили снежинками и сосульками. На каждый стульчик шили праздничные чехлы. Осталось обить дверь тканью. Девочки закрепили ее на мебельный степлер и украсили дверь изнутри. Со стороны коридора сделали еще одну снежную королеву. И дверь я оформила, как будто где-то там внутри стоит трон снежной королевы. такой красивый новогодний класс у нас получился спасибо всем родителям нашей учительнице, нашей воспитательнице, нашим деткам всем кто помогал в оформлении класса если вам понравилось это видео не забудьте поставить лайк и подписаться тогда вы точно не пропустите мои следующие ролики если есть какие-то вопросы пишите в комментариях я обязательно на все отвечу всех с наступающим Новым Годом и до встречи в следующих видео. Всем пока!